Друзья мои, всем огромный привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала «Вокальный дзен». Рекомендую подписаться на канал, дабы не пропустить новые полезные и интересные видео. И в этом видео я буду смотреть... Премьеру песни Веры Брежневой на Авторадио. Авторадио нам всегда говорит, что у них живой звук, что полный лайф. Однако э, так бывает не всегда. И вы сейчас услышите, что Вера Брежнева, скорее всего, поет не вживую, возможно, это пререкорд, либо она поет поверх плюсовки. Ну, в общем, происходит что-то, что у меня лично не согласуется с понятием живого живого звука, да. Давайте сейчас я вам поставлю и мы вместе послушаем. И также обратите внимание на то, насколько Вера, так знаете, себя уверенно чувствует, не напрягаясь вообще поет. Ну, сразу слышно вот правда что это не живой звук вот правда на самом деле тут гадалки не ходи прям слышно что это звучит либо про рекорд это когда а, заранее записывают ну типа с эффектом так, того что в живую артист поет а? И обратите внимание, насколько далеко она держит микрофон от рта, то есть она не поет громко, и при таком пении нужно ближе держать микрофон сто процентов. И бэк-вокалистка, вы знаете, тоже вот, но поет не напрягаясь. То есть они вообще на таком на чиле, да, то есть не напрягаются. Понятно, песня не сложная, но даже при такой песне необходимо держать вокальную позицию. Посмотрите, как далеко микрофон. Но здесь увидьте, да, подписано типа типа Авторадио Лайт, типа Авторадио Лайт. Такая вот у нас получается история. И здесь вот есть звуки в которых прям слышится звук П, да, как будто бы она вживую поет. Да, но, видимо, реально это какой-то прорекорд, либо она вот этот П издает поверх, ну, как бы, плюсовки. А вот, покоя. А Просто, ну, Вера Брежнева такая певица, которая ну, как вам сказать, она не может, не напрягаясь без напряжения, да, хорошо спеть. То есть ей ну, необходимо думать, ей необходимо концентрироваться и собирать а, мозги 100%. Ну вот посмотрите, да, особенно когда в профиле она встает, то есть видно, что а, у нее микрофон вообще не направлен к арту. Вообще, она поет практически не в микрофон. Ну, в общем, авторадио в очередной раз лично меня разочаровывает, потому что э, мне, допустим, ну, как педагогу по вокалу хочется э, зайти и все-таки послушать, да, все таки послушать именно живое исполнение, его как-то оценить, вообще, ну, хотя бы на авторадио, да, хотя бы на авторадио послушать вот это живое исполнение. Ну, понятно, что мы, как слушатели от Веры Брежневой, конечно же, не ожидаем ничего сверхъестественного, но, тем не менее, песня простая, можно уж было постараться и спеть ее вживую. Вот такая история, сейчас там должен вроде как и клип у выйти на эту песню но не знаю много негативных комментариев однако ну кто-то слушает да кто-то ходит на ее концерты вот что вы думаете напишите пожалуйста в комментариях потому что такую песню но ну, любой студент моего курса новичок сможет с легкостью спеть вот, в живую вот сто процентов то что я даю все техники инструменты работы с голосом которые ну вот такие простые песни помогут вам совершенно спокойно спеть. Если вам курс этот нужен, переходите по ссылочке в описании к видео и приобретайте со скидкой до 90%, пока это возможно. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. До новых встреч и всем пока-пока!